Не пускают тебя в комнату. Ну, подожди немножко. Я же тебе обещала, что мы соберем Ну, пустим, пустим. Я тебе обещаю, пустим. Сейчас. Он хочет зайти. Нельзя. Терпение наше все, да, Гишунь? Ну, потерпи, мой золотой, потерпи. Ну да, да, да. Да, все, можно, заходим. Заходим с тобой, скорей, скорей, скорей, скорей, скорей, скорей. Кто там? Что там? А ну... А -а -а! <музык> да! Посмотри, какая фигня классная. Какой ты скромный. Я думала, будет какое-то раздирание когтями, как обычно. Нет? А вот-вот, пошло дело. Годится она для этих целей? М? Годится для этих целей? Башня твоя новая? Ну? Ты глянь. Она больше, чем старая. Он поместился легко вниз. Еще бы камера фокусировала. Было бы вообще замечательно. Где ты там? Где ты есть там? Ты сзади понюхать пошел? Ай-яй-яй, какая классная штука! А ну, ану, ану. Ну, давай, прыгай, прыгай. Прыгай, это твоя. Ну, давай. Ну, только вниз заходить получается. Наверх пока никак. Ты где там? Ты где там нос? Нос прекрасный. Это твоя, твоя. Можно, можно. Прыгай. Прыгай. что хочешь, что и делай. Давай, давай. Ну, ну. Oh, -da -da -da -da! Ну и как? Ну и что скажешь? М? Сейчас будешь драть подушку как обычно <с> непонятно непонятно ой непонятная какая штука да и пахнет да? деревом пахнет М -м -м. а ну а ну как быстро ты с шариками расправишься в этот раз ты посмотри ты легко помещаешься туда, ты мой золотой. А ну, а ну. <плёк> ну все, я же сказала, это долго не продлится. Они провисят максимум час, эти шарики. Шарик бесит. Ой-ой-ой-ой. Ой, как он злит тебя, Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, нет, это, это очень ненадолгая история. Это прям на раз. Вот и все. Вот и все.